Мы на Балатоне Теперь мы живем тут, возле Балатона Полотон это местное море. но это не море. Стоячее озеро, оно здоровое. на горы Красотища. А живем мы Вон там. Вот сразу в доме. Две минуты и мы на море. Новая работа, новая общага. New life. Так, вот а город называется как Вик. Балатонфельд, Балатонфельдвар. Так вот так. Это Балатон, местное море, все озеро. Рыбу ловить запрещено. Но мужчина. Эти запреты класс. На завод пытаюсь устроиться флекс. Там три человека для двоих. Там покажу сейчас. Ты кухня, кухонка. Отно за окном. Ну. Все есть в принципе: батареи, газовое отопление, не более. Туалет, стиралка, туалет, ванну, я <класс> только проснулся. Вот <класс> тут комната, кровать подсломанная. Пробивается. Тут снизу надо починить как-то. На балкончик. Вообще город красивый. Кто-нибудь знает, на балкон соседи? И комнаты внутри их? симпатичненько, сушки, на белья батут, можно попрыгать Вон там. Так. И рядом болотон озера. Две минуты ходьбы здесь. Вообще удобно, конечно. Ну, белье Работа, не знаю, мы еще не работали. Будет видно. Сегодня вторник, завтра ждем. Контракты подписывать.